Всем привет ребят сегодня будем разбираться за что должен отвечать дизайнер какие вопросы входят в его зону ответственности потому что зачастую клиенты думают что дизайнер вручается даже за толщину стен застройщика и это очень сильно огорчает давайте все по пунктам обсудим Первое, что приходит нам в голову, это эстетика и красота. Конечно же, дизайнер обязан сделать помещение красивым и эстетичным. Но есть очень важные условия. Интерьер нужно сделать красивым и эстетичным, но только в рамках бюджета клиента. И это нужно оговаривать заранее, обязательно. Дизайнер должен знать, на чем можно сэкономить, на каких предметах интерьера, на каком декоре либо еще на чем-то, но не в ущерб эстетике и дизайну. за которую отвечает дизайнер – это эргономика. Дизайнер должен продумать правильную эргономическую планировку, такую, чтобы было удобно жить в этом помещении. Такую, чтобы можно было удобно занести диван в гостиную. Такую, чтобы можно было удобно занести кровать в спальню. То есть продумать все проходы. Продумать… Расстояние. Продумать высоты. Нужно исключить такой вариант, когда сидишь на унитазе и утыкаешься лбом в раковину или в проем. Следующий пункт это чертежи. Дизайнер обязан предоставить грамотные чертежи с исчерпывающей информацией для ремонта от начала и под ключ. В комплект чертежей должны входить планы полов, планы потолков, развертки по всем стенам, ведомости строительных отделочных материалов, ведомости осветительных приборов, ведомости мебели декора, э, схемы электрики и сантехники. И должны быть прочерчены все сложные технические узлы. <звы> Идем далее. Следующий пункт – это сметы. В качестве дополнительной услуги клиент всегда может заказать у дизайнера подсчет сметы на декоративные материалы, на мебель, на декор, которые заложены в проекте. Дизайнер подсчитает всю стоимость, но при этом вы должны знать, что дизайнер не обязан подсчитывать стоимость черновых материалов, то есть блоков, кирпичей, шпатлевки, гипсокартона и так далее. отопление и вентиляция. Дизайнер обязан предоставить вам чертежи и схемы, где будут отображены все выходы отопительных приборов и вентиляционных отверстий, но при этом вы должны знать, если нужно спроектировать вентиляцию и отопление с самого нуля, лучше обратиться в специализированную компанию. пункт на сегодня это авторский надзор если клиент заказывает услугу авторского надзора дизайнер должен контролировать чтобы ремонт выполнялся в соответствии с его проектом но такие вопросы как технологии нанесения отделочных материалов электропроводки дизайнер не должен знать и не должен контролировать для этого есть технолог или проработка что дизайнер должен поддерживать психологическое состояние своего клиента на протяжении всего ремонта, потому что это очень сложный и трудоемкий процесс. Эту тему мы раскрыли для того, чтобы четко понимать, для чего нужны дизайнеры, что входит в фит-зону ответственности, для чего нужны строители что входит в вызов на ответственности, чтобы не было такого, что требует от строителей то, что, чем должен заниматься дизайнер, и требуют от дизайнера то, чем должны заниматься строители. То есть, чтобы было понимание и четкое разграничение у клиента, э, с кого и что нужно требовать. Спасибо, что остаетесь с нами. Дальше будет интереснее. Э, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. Спасибо, что остаетесь с нами. Дальше будет интереснее. Ставьте лайки, подписывайтесь. И что там еще? Mm -hmm. Такую, чтобы можно было удобно занести гостиную в... В Все грамотные чертежи, которые хранят... Что такое? Но при этом вы должны знать, что дизайнер не должен знать технологии... Дизайнер должен... Эм... Что он должен? ...земных покрытий. Эм... Может, посплю? На этом у меня все. Встретимся завтра.